I think the girls with their nails Всем привет, ребят! Ну что сегодня в Бравл Старс? Глобальное обновление, не такое, как в битве замков. Намного круче, я считаю, добавили гаджеты. Кучу всего у меня даже появился гаджет. И возможность купить нового бойца. То есть у меня все герои есть на максималке. Давайте заберем сразу же. Или он создает своего двойника, сбивая с толку врагов. Три раза. прикольненько. Ну, то есть каждый день, по сути, у меня один-два гаджета должны появляться. А, такс. Что еще интересного? Новые скины. В принципе, можно забрать. На Эмс. Нифига себе, конечно, забираем на Пенни. Так, отлично. Так. -с. Что у нас интересного есть? Короче, для каждого героя один гаджет добавили. Будем постепенно разбираться по мере выбивания. Давайте Леона используем. я хочу? Я хочу сейчас э, у нас вариант либо выбить нового героя или героиню. Сейчас посмотрим, кто это у нас, кто это у нас Джеки. Это она, ну она, ну видно вроде, вроде она, но хотя тут и все. Так, гаджет. Получает заряд энергии и двигается на 38 быстрее в течение 3 секунд. Круто. А при получении урона превращает 15 урона в контратаку с помощью Ямабуру. Поехали, посмотрим на нее хотя бы. Что она из себя представляет. Ну, зональный урон. Довольно таки неплохо. Бегает шустренько. Ну вот это, конечно, круто. Если три заряда будет. Да блин. Что за, за фигня? Артемка. Не дает нам нормально записать видос. Портачит. А, такс. интересно если зарядить сейчас попробуем так где-то здесь центр фига себе это жестко ребята это реально жестко 52 к урон. Это мы еще не все использовали. Ну, что я могу сказать? Обалденный герой. Надо его выбивать и качать на максималку. Поехали. У нас вариант. Либо мы вытащим... Ну, я думаю, мы вряд ли много а, кристаллов сейчас натащим. Хотя все может быть. Мне просто интересно, сможем ли мы. Но кристаллы вообще не падают. Шансы, конечно, вообще печальные. О, плюс 5. Нам надо всего лишь 80. Смотрите, не, они все-таки падают. 65. давай рандомчик интересно хватит ли нам сегодня кристаллики падают довольно таки неплохо скорее всего моего ребятушки нифига себе 8 ну смотрите просто изи так еще четыре принципе цена его довольно таки небольшая 80 обычно по 200 по 300 бравлера ну рандомчик, давай Опа, -ча. даже не надо покупать вот так вот ребятушки просто изи изи вытащили так, отлично Что, у нас есть новый боец Интересно, сколько нам придется Сундуков сейчас открыть Сколько у нас там Ой, смотрите, нифига себе Гаджеты отсюда падают Нифига себе Мы сейчас гаджетов еще нахватаем походу Теперь есть смысл Открывать сундуки, чтобы быстрее Собрать все полностью гаджеты на героях Да, обново, конечно, прикольно. что я могу сказать. Ну, у меня, в принципе, видите, у меня суперсилы все, у всех прокачаны на максималку. Единственного этого героя нет. Он, у меня только гаджеты будут теперь падать. У нас 30, 33 дня, месяц, короче, я думаю, потолоки мы соберем. Ну, наверное, думаю, быстрее, если будем сундуки открывать. Так, ну, два гаджета есть. какие шансы на гаджета словить 2 процента 2 процента в принципе не так уж и им... мало я бы сказал это не вытащить недостающего героя в битве замка здесь самое прикольное то что если у вас уже этот ресурс есть вы его больше повторно не получите а и плюс прокачки brawl Старс. Да, конечно, эти сундуки открывать это просто писец. Муторное дело. Ну, сэкономили, купим новый скин. Че набьем? Хотя посмотрите, после того, как мы выбили героя, нифига не падает. Больше. А, не, вот упали. Опача, Надо будет еще билеты посливать. Опача, новый пока и все союзники рядом с ним восстанавливают 500 очков здоровья в секунду 5 секунд нифига себе можно тупо занять центр и стоять и вам нифига не сделаю ничего себе 25 очей так интересно какой там у нас уже уже возможно прокачка Так, седьмая сила у нас уже. В принципе, немного еще интересно, сегодня сможем десятую силу для нее получить или нет. Блин, ну конечно как-то легко вытащили Аж, даже не знаю, не интересно раньше, да раньше мучились 200 сундуков 250 у нас уходило А тут просто Пару кликов Кстати, смотрю, интерфейс поменяли Немножко Седьмая сила отображается по -другому. ну По-другому Красавчики Реально суперсалы Красавчики Еще 8, нифига себе Блять, жесть так -с. улучшить ухты 550 это мы сейчас но я оставлю те чтобы сундуки остальные чтобы вытащить и большое может там повезет нам супер силу вытащить сегодня если нет то она в принципе на следующий день после выбивания продается уже да у тебя все фуловое опача Шелли, перемотка, отлично. Короче, жесть, надо будет разбираться с этими гаджетами. Считайте, героя полностью снаново переделаны. От каждого героя надо, надо знать, чего ожидать теперь. еще один и оставляют на поле более улей из которого вытекает лужа липкого меда прикольненько короче теперь ребята тактики еще веселее, я так понял что будут Так, что там у нас по этим? Только половину собрали. Блин, я уже запарился щелкать, реально. Реально какой-то пипец. Джеки. И что я могу сказать, герой реально, его за 80 можно купить, это не битва замков, когда ты 300-400 баксов сливаешь на героя, потом он стоит 10 баксов. Здесь все намного проще. Здесь эти ресурсы добываются, то есть можно боксы пооткрывать, накопить и получить там нужного героя. Понятно, что надо длительное время, но это намного проще, здесь нету такого понятия, что этот герой только донатом и все получается. Так с ну-ка, ну нака, ну на давайте, давайте уже скоро. Интересно, что мы в итоге получим? Сколько всего? Ну все, так отлично. Тан-тан-тан-тан-тан улучшить есть. Ну что, поехали ловить. Еще од один гаджет реактивные кроссовки. Я себе сегодня прям. Нас больше интересует десятый супер. Ну.. Не то в конце откроем большой браулбокс бокс опять гема нормально кстати гемом сегодня так еще один пани прикольно блин, жесть, теперь сколько надо на каждом этом браулере играть и изучать что он может, блять, потому что просто пипец теперь будет дикий хаос так, все эти закончились, поехали Дальше жмакать обычные. Но ну, теперь получается шансы. О, еще один супер. Турет Джесси поражает ударную волну. Прикольно. Короче, нормально мы так понял, Мы гаджетов подняли уже. 7. Семь и ватова мы купили 8. Ну считайте, 3 сделали уже. Теперь каждый вариант каждый день просто заходить докупать да теперь бои конечно будут очень непредсказуемые ну да это 10 супер Опять придется завтра ждать, жестко. Оу, oh, все мы сделали это контр -дробилка. Изи, десятый лавел. Так, на нее бы супер еще вытащить. Это вообще был бы топ, топчик. Не супер, а гаджет. Новый, но это, конечно, жесть. Ну, либо завтра будем ждать. Давайте уже дооткрываем все. До последнего. Ну дайте еще хоть один. Короче, слили все в ноль. Ну, считайте, подняли где-то 120-120 гемов с 200 сундуков, с 300 Неплохо. Чик, чик и все и все в общем вот так вот ребятушки максимальный герой у нас уже есть конечно супера нету так один, два. короче дофигища у нас есть гаджетов новых но, но, много еще нету, но у нас все герои опять практически на максималке, и кроме гаджета. Все, пишите комменты, ставьте лайки, ждите, возможно, стримчика буду прокачивать. Всем удачи, всем пока.